наших двусторонних отношений и укрепила дух союзничества и стратегического партнерства. Убежден, что проверенное временем Кыргызско-российское партнерство будет и впредь развиваться на благо наших народов, отмечено в поздравлении Сорумбая Джеймбекова. Глава государства пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу России мира и процветания. Президент Монголии Халт Магиин Батулга прибыл в Кыргызстан с официальным визитом в Международном аэропорту Манас. Главу Монголии встретил премьер-министр Мухаммед Калы Аблгазиев. В рамках официального визита высокий гость встретится с Соромбаем Джеймбековым. По итогам встречи глав двух государств ожидается подписание ряда двусторонних документов. Президент Монголии также примет участие в очередном заседании Совета глав государств от членов Шанхайской организации сотрудничества. Ожидаются двусторонние встречи президента Монголии Сториога Джугур премьер-министра. С участием президента Монголии состоится открытие посольства Монголии в Кыргызской республике. Также он в рамках официального визита посетит мемориальный комплекс Атабиид. Глава Монголии стал первым из числа высоких гостей, прибывших в нашу страну. Премьер-министр провел заседание Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве. Он отметил, что по исполнению предыдущих решений Совета из восьми исполнено пять. В числе них исключение необоснованных требований при выдаче разрешительных документов для сооружения операторов связи и сроков выдачи технических заключений горнодобывающим компаниям при вывозе золота, содержащей руды. Кроме того, на стадии исполнения решения по применению виртуальных контрольно-кассовых машин, изъятию и утилизации пищевой продукции, не соответствующих техническим требованиям и другие. Это говорит о том, что мы предпринимаем действенные меры для развития бизнеса, Улучшение бизнес-климата и привлечения инвестиций. Некоторые вопросы не решались годами. В ходе заседания глава правительства поднял вопрос относительно стратегии развития строительной отрасли, решение по которому затягивается государственными органами, хотя вопрос впервые был поднят на Совете еще в 2012 году. Данная стратегия предназначена для определения основных и приоритетных направлений развития строительной отрасли, являющейся основополагающей в системе развития экономического потенциала страны. Кроме того, премьер-министр отметил, что, несмотря на активно проводимую правительством политику зеленой экономики, отсутствуют механизмы реализации политики энергосбережения зданий. Мы в начале года договаривались, что на заседании совета будем выносить те вопросы, которые не находят решения, которые были подняты Советом озвучено бизнес-сообщество и вопросы, которые не решаются со стороны государственных органов. Если не исполняется нашими государственными органами, мы должны тогда принимать решения, потому что много вопросов, которые уже годами обсуждаются, не принимается никаких мер, а бизнес ждет, экономика страдает от этого. В свою очередь, бизнес-сообщество предложило расширить упрощенный порядок возврата НДС для добросовестных компаний-экспортеров и осуществить возврат текущей задолженности по НДС с использованием наилучших международных практик. Правительство впервые разработало меры по повышению доступности лекарственных препаратов, предназначенных для лечения редких болезней. Многие редкие заболевания являются генетическими и, следовательно, сопровождают человека в течение всей жизни, даже если симптомы проявляются не сразу. Многие редкие болезни возникают в детстве, и около 30% таких детей с редкими заболеваниями не доживают до 5 лет. Заболевание может быть редким в одной части мира или среди какой-то группы людей, но при этом часто встречающимся в других регионах. Или среди других групп людей. В целях обеспечения доступности пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, а также защиты их прав, согласно закону об обращении лекарственных средств Алтынай Умербекова дала поручение разработать перечень орфанных заболеваний. Минздравом для этих целей была создана экспертная группа, которая разработала перечень орфанных заболеваний, утвержденный 30 мая, куда вошли 41 заболевание. В Таласской области во время рейда задержаны два грузовика, перевозившие в дополнительных баках ГСМ. По данным ГСБ, две грузовые автомашины перевозили в дополнительных баках более трех тонн бензина. Грузовики водворены на штрафстоянку. Было установлено, что организатором незаконного воза ГСМ выступал один из жителей Таласа. Он реализует ГСМ на одной из автозаправочных станций Сардалбек, расположенной на центральной улице города, а также занимается поставкой ГСМ в Южный Регионы страны. Факт зарегистрирован в ЕРПП. ГСБП назначена налоговая проверка АЗС Ардалбек. Кроме того, продолжаются мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов ввоза контрабанды по всей территории Кыргызстана, отметили ГСБП. В селе Октябрь Араванского района 12-летний школьник спас двухлетнюю девочку, которая упала в канал. Мальчик бросился в воду и вытащил малышку. Сегодня родители девочки не устают выражать ему благодарность. Между тем, по данным МЧС, с начала года в Кыргызстане утонули уже 14 детей. Основная причина в том, что родители оставили их без присмотра. Этот канал кажется мелким, но он очень глубокий. Если туда случайно упадет человек из-за заросли на берегу, этого можно и не заметить. Подобные случаи уже были. Малышке, которая упала в канал, просто повезло. «Я помогал папе. Мы хотели шпаклевать стену. Разводили смесь водой. Я увидел что-то красное на воде. В реке оно то появлялось, то исчезало. Пригляделся, там оказалась девочка». Еще я услышал плач и сразу бросился в воду, не раздумывая. Схватил ее и начал нести. Она была тяжелая, еле нес. Мне было тяжело выбраться из воды, и я начал звать на помощь папу. Девочку вытащили из воды в крайне тяжелом состоянии рот, нос, глаза были забиты тиной, врачи сомневались, выживет она или нет. Но после реанимационных мероприятий девочка задышала. Я тоже услышала крик. Подбежала, сразу взяла девочку на руки и встряхнула. Мы пытались открыть ее рот, но он был крепко сжат. Было невозможно, и девочка была в тени. Ее сразу увезли в больницу. Слава Богу, что Мактыбек увидел. Там дальше поле безлюдно. Вода унесла бы ребенка. Малышку, которой нет еще и двух лет, спас 12-летний Мактыбек. Мальчик увидел, как ребенок падал в канал и кинулся в воду. Сегодня родители девочки не устают выражать благодарности школьнику. Я не знаю, как выразить свою благодарность. Спасибо, мыктыбек в больнице за жизнь моей дочери боролись 10 врачей. Ее спасение – это чудо. Дочка еле пришла в себя. Шестиклассник стал героем своего села и социальных сетей. Мама мальчика просто не ожидала, что поступок сына вызовет такой резонанс. Он маленький, хрупкий, но поступил как взрослый человек. Как мне не гордиться таким сыном? Двенадцатилетний Мактебеку Усаров перешел в седьмой класс школы имени Манаса в селе Октябрь Араванского района. Мальчик хорошо учится, увлекается спортом, а в будущем хочет стать защитником Родины. Алена Смирнова, Зайнат Ибраимова, Эльорбай Назаров, ЛТР, Ожская область. В Кыргызстане сегодня стартовал эко-марафон. Как сообщили в ПРОН, инициативу поддержали Даниар Уморов, Казбек Мияров и Нуршат Абабакиров. Они пробегут 400 километров вокруг Иссыкуля за четыре дня в формате эстафеты. Помимо этого, на них возлагается ответственность собрать пластиковые бутылки вдоль дороги. Бегуны уже пробежали село Ананьево и уже собрали 8 мешков. Бежать до Каракола им предстоит еще около 100 километров.